Привет владельцы вышивальных и швейно-вышивальных машин с функцией сканирования. Машин, позволяющих вышивать дизайны, превышающие максимальный размер пялец. Мы с вами впереди планеты всей. Возможно, этот ролик смотрят те, кто стоит перед выбором вышивальной или швейной вышивальной машины. А может быть пришло время сменить свою старушку и вышивалку на что-то более современное. Тогда посмотрите, как легко и быстро с помощью функции сканирования, которые есть у машин со встроенной камерой, можно расположить вышивку на изделии и попасть 100% в цель. Вышиваем без неудач.